Какое решение мы приняли сегодня? Все-таки нужно изначально расчищать все, что там есть. И сегодня я знаю, что 70 мешков по 1000 килограмм каждый сняли с крыши и очистили всего лишь там полтора подъезда, насколько я знаю. И на том месте мы приняли решение делать временную крышу. Вот неважно, в какие средства мы обойдемся, важно, чтобы максимально все-таки сохранить ну, жилье, которое и так уже повреждено. Поэтому вот те неудобства, которые сегодня есть, и дополнительно, что уже, уже повреждено еще и дождем, что мы не можем, к сожалению, пока предотвратить, мы в максимально короткие сроки, я думаю, закроем временной крыши и начнем работу дальше, потому как в квартирах подадим электричество, опять-таки по времени вам не скажу, когда это будет, все будет зависеть от прослушки, будем все квартиры прослушивать.